Правая, левая, бин я. Вмечаюсь Хорошо. Хорошо. Хорошо. Уграю снизу. Левый, левый. Смотри. Хорошо. Смещаюсь сюда. Давай, как я на меня. Сюда, смещаюсь. Левай Хорошо. Дай. Хорошо. Ищи, сюда.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 На меня противник набегает, я делаю шаг в сторону тренировки и отступаю удар. Меняю ногу. Следующий блок упражнений это работа двойки руками на смещение ног. Сейчас мы проработаем один блок смещения влево и вправо, а следующий блок будет уже движение вперед и назад. Там есть просто особенности в перемещениях вперед и назад. Итак, работает левая нога на смещение и начинаем работу с левой руки. Раз, сместился в сторону и пойдет два. Теперь как бы, сначала ученики отрабатывают медленно. Раз, два. Потом начинают уже двигаться побыстрее немножечко. И потом сразу же работаем на лапы. Меняем ногу сейчас. Да. силу того, что смещение левой ногой и отсюда неудобно бить, мы в эту сторону удара делать не будем. Войки. Передняя нога проработала. Сейчас задняя нога. Смещение вправо. И отсюда вниз туда. Медленно. Раз, два. Быстрее. То же самое на Медленно. Следующее упражнение это смещение будут у нас и лево-право, но удары будут с задней руки. Итак, начинаем смещение влево. Раз, передней ногой начинаем с передней ноги. Раз, и потом и два. Вот, мы сейчас это прорабатываем на лапах. Партийник идет на меня. Да? медленно. сторону. Сюда сделали Сюда неудобно. Не делаем. Сзади нога. Смещаемся в сторону. И, потом И лапы. Боковые удары мы будем отрабатывать по той же схеме, точно что и прямые, только уже боковые. Здесь главное первый удар будет боковой, а второй уже может быть или прямой, или боковой. Противник набегает на Следующее смещение на переднюю руку, сзади. Раз, два. Передняя рука, задняя нога. Задняя рука, передняя нога. Задняя нога, задняя рука. сюда апперкот смещение дела здесь можно кватовой по сверху там снизу как удобно итак раз два задняя нога передняя рука раз Zajdnia ruka, tej jedyna naga. ruka, naga. Смещение, удар, удар. Следующий блок отработок. Двойки. Ну а сейчас будем двигаться вперед и назад. Итак, начинаем с того, что работаем левой ногой, передней ногой. И переднюю руку начинаем с этого движения. Так, я делаю атаку. Вот. Идет один. И пойдет два. Сразу же после этого буду делать этот шаг назад. Тоже левая начинает. Естественно, раз. И будет два. Вот такая схема. Теперь левая рука начинает и задняя нога, то есть раз-два, и начинаем отсюда, раз-два. Проработали левой рукой на эту ногу и на эту ногу. Сейчас правая рука задняя начинает на среднюю ногу медленно. Раз-два, встали, и отсюда другую Раз так, еще раз. Это я. начинаем. Теперь правая рука и, и правая нога сзади. Начинаем. Раз, два, раз, два. Быстро. Рука проработала две ноги, теперь задняя рука прорабатывает две ноги, передняя нога, задняя нога, медина. Следующий блок отработок это у, перемещение с ударами ног. Итак, по схеме перемещений первым э, делает движение передней нога вперед. То есть, вот этот шаг должен быть. На этот шаг мы будем делать вот стендоч и сразу же с этой стойки мы делаем, поднимаем ногу и делаем удар. Отсюда, для простоты отработки, э, партнер один раз отошел, на второй раз он будет как бы находить на меня. То есть, у меня Следующий шаг по схеме нашей отработки. Это шаг назад идет. Я отпрыгнул назад, за ногу, а и отсюда, как пружина, она вылетает вперед. Итак, у нас получается. Э, медленно. Раз. И два. Вот как раз здесь очень хорошо будет заходить рука. Если я делаю вот это движение, в руках у нас вот. Я выбрасываю руку, может даже в воздух. И потом уже идет нога. Основной акцент это удары ногами. Руки идут просто для ну, более высокого уровня отработок, для того, чтобы спрятать удар ногой, ну и для э, более плотной атаки. Итак, начинаем. Вперед. Итак, сейчас смещение в сторону. Ухожу в сторону, как бы пропуская партнера, и отсюда же будет удар. Медленно. Если я буду смещаться в эту сторону, отсюда неудобно быть. Поэтому мы это движение не отрабатываем для этого удара. Есть. Следующий удар. Это уже прорабатываем шаг задней ногой. На тот же фронт-пик. Под шаг. Удар. Далее. От шаг, удар. Сзади нога в сторону. Смещаемся. И потом тот же фрукпик передней нога. Итак, сейчас будут удары задней ногой, фронт-кик, на шаги передней ногой. Итак, шаг вперед. Хорошо, когда я его делаю с ударом. Шаг вперед и удар. Также будет шаг назад и удар. Сейчас сразу же удар задней ногой. На этот шаг делаем сразу же удар. шаг назад. Крышка от и отсюда удар. <свы> Yeah. блево и состава довольно на этот удар неудобно, потому что здесь, если уходим, противник пробегает, в догонку довольно-таки неэффективно бить. И здесь, когда смещаешься или так, или так, когда противник находит тоже слишком большая амплитуда, тоже неудобно. Поэтому X-kick только нормально, удобно делать вперед-назад с передней ноги. Первая ошибка, которая встречается при отработке этих техник перемещения, заключается в том, что некоторые удары с шагами неудобно делать, но это в начале. И бывает такое, что ученики делают удобные для себя шаги с ударами, а вот то, что неудобно, они как-то меньше этому уделяют внимания. Это такая сознательная ошибка. Нужно делать, желательно делать все. Шаги на все удары. Это очень важно. Даже если вот у нас есть там шаг правый и удар задний на раз, два, это как бы неудобно вначале. Но потом, когда ты делаешь в реальности больше быстрее, оно уже потом удобно. Это первое. Второе. Не надо спешить переходить на двойки. Очень хорошо нужно отработать единички. Один удар, один шаг. Один удар, один шаг. Это все закладывает фундамент для дальнейших действий. Чем лучше отработаете единички, тем лучше потом у вас будут а, доноситься удары на двойках и на тех же ногах. Это очень важно. Повторюсь, что фундамент перемещения с ударами это самый сильный фундамент для хорошей координации вашей. Поэтому не спешите переходить на следующий уровень двоек и там, работы руки-ноги. Следующая ошибка. Старайтесь четко придерживаться вот этих четырех направлений. Если вперед, значит это вперед. Если назад, или в сторону. Иногда бывает шаг в сторону. Если вот я стою, у меня четко по линии делаю шаг. Иногда бывают ученики так делают. Или как-то вот сюда, ближе к шагу вперед, или как-то к шагу назад. Вот Следите за вот этими четырьмя направлениями, чтобы они были более четкие. При всех упражнениях старайтесь приводить... К тому, чтобы вы видели, как это может быть реально работать. То есть, отработали перед зеркалом, потом в спокойном режиме партнер нападает в вас. И потом уже увеличиваете скорость, чтобы оно у вас все-таки воплощалось в реальной работе. Самым главным преимуществом этой техники является то, что это действительно есть такой фундамент перемещений с ударами. Боец двигается в бою. И наносит удары. Если у него хорошо отработана вот эта координация движения, шаг-удар, когда он заземлен этот удар, когда он целостный, тогда и удар сильный, тогда и перемещение быстрые, боец более компактный. Эта техника собирает вас максимально хорошо. Ну естественно, когда боец собран, у него быстрые, сильные техничные удары. Вот это очень важная тема, как по мне, и ее надо отрабатывать. Долго и усердно. Причем здесь надо как раз ее отработать до без памяти. То есть вот так. Зазубрил, сдал, забыл. Вот где-то вот так. Если у вас будут какие-то вопросы, предложения или замечания, пишите в комментариях. С удовольствием прочитаю, отвечу. Если вам видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Скачивайте наше приложение для тренировок. И всего вам хорошего. До встречи на новых уроках.